Представляем вашему вниманию ствол пожарный РСК-50. Ствол РСК-50 предназначен для создания и направления струи воды для тушения пожара. Данный ствол является универсальным и позволяет подать воду как компактной, так и распыленной струей. Также данный ствол позволяет полностью перекрывать струю воды. Обычные неуниверсальные стволы типа РС не только не позволяют перекрывать струю воды, но, что самое важное, не позволяют формировать распыленную струю. А возможность менять ширину струи очень важна для максимально эффективного тушения пожара. Корпус ствола РСК-50 сделан из алюминия и высокопрочного пластика. Длина ствола 39 см. На входном отверстии ствола расположена стандартная пожарная гайка Богданова 50 диаметра, благодаря чему ствол быстро и герметично можно соединять с пожарными рукавами. Также у входного отверстия расположен крановый механизм, с помощью которого можно изменить ширину струи. Предусмотрено три положения – распыление струи, перекрытие и компактная струя. Остальная часть ствола Плоть до выходного отверстия сделана из высокопрочного пластика. Диаметр выходного отверстия 9 мм. Через это отверстие осуществляется выброс воды. Масса ствола 800 г. РСК 50 предназначен для работы с пожарными рукавами 51 диаметра, как кранового, так и технического типа. При использовании данного ствола с рукавами или шлангами не пожарного типа для соединения вам понадобится головка-рукавная GR50. Данными стволами, как правило, комплектуют пожарные автомобили или пожарные шкафы. Также ствол RSK50 часто применяется в хозяйстве, так как пожарные стволы имеют высокую прочность и позволяют менять ширину струи. Связаться со специалистами компании Евросервис вы можете позвонив по любому из наших телефонных номеров по электронной почте или в социальных сетях. Обращайтесь, рады будем вам помочь.